Закружит снова в полутме Роко Продолжив Рассказ Обо мне Он вам расскажет Позвольте Все между строк Что рассказать В этот вечер Я вам не смогу Утро породно, в снежной пыли Выйдут к синакской Марывшие палки В кровь обогреться загницы и придут Круже ты гнядь. Тень словно плачет, радуга свеч, И ваше платье скользнуло на с плеч, Стоны зимы прохлады. Город, мечтая, спит, видя сны. В небе улыбка с грустью луны, Как вы порою похожи таинством грез. Свечи погасы пород на свеж вы идут